таких как удары, вибрации, влага, пыль, агрессивные среды. Второе. Корпоративных рабочих станций, серверов и персональных компьютеров повышенной надежности для офисных и полупромышленных условий эксплуатации. Третье. Заказных вычислительных систем со специальными требованиями. В данное время компьютерная техника TS Computers – является реальной альтернативой аналогичным изделиям известных зарубежных производителей компьютерной техники. Многие крупные производственные предприятия, коммерческие структуры, банки, муниципальные учреждения, которые раньше приобретали компьютерную технику у известных иностранных производителей, в данный момент предпочитают использовать технику TS Computers, так как она не уступает зарубежным аналогов надежности качестве и производительности, а в большинстве случаев даже опережает, а стоимость конечного продукта ниже в 1,5-2 раза. Ноутбуки и настольные компьютеры TS Computers заняли первое место по интегральному показателю качества среди изделий других производителей фактически на всех испытаниях, проводившихся редакциями журналов Computer Press, PC Magazine, Byte и Мы. Согласно опросу покупателей, проведенному независимым информационным агентством Price Express и редакции журнала PC Magazine, компания TS Computer заняла первое место среди ведущих российских производителей компьютеров по надежности техники, качеству ремонта и технической поддержке. По результатам выборочного тестирования 16 столичных компьютерных салонов в магазинах, проведенному журналом «Потребитель». Фирменный салон НПО «Техника Сервис» набрал наибольшую сумму баллов и был назван самым универсальным компьютерным магазином, нацеленным на любого покупателя. Промышленные ноутбуки НПО «Техника Сервис» завоевали известность во многих странах мира, превосходя своих конкурентов по целому ряду характеристик и благодаря проведению следующих работ. Первое. При проектировании систем тщательно специфицируются необходимые компоненты на основе требований полной взаимной аппаратной программной совместимости с операционными системами. Второе. В производственный отдел поступают компоненты, прошедшие входной контроль с помощью специальных средств и лишь того производителя, который обеспечил минимальный процент рекламаций. Третье. В отделе технического контроля все 100% готовых изделий проходит расширенный выходной контроль. Стенд компании TS Computers привлекал не только специалистов, но и людей, просто увлеченных компьютерной техникой. Группа компаний «Спектр» образована в 2009 году. Основные направления деятельности ГК «Спектр» 1. Разработка и поставка встраиваемых компьютерных систем. второе – Проектирование и поставка систем гарантированного и бесперебойного электропитания. 3. Проектирование и поставка программно-аппаратных комплексов. 4. Поставка информационно-управляющих систем. 5. Разработка систем бесперебойного электропитания электронной аппаратуры с кондуктивным теплоотводом. Шестое. Поставка электромонтажного и монтажно-установочного оборудования. Spectr PC является официальным дистрибьютором ведущих мировых производителей электротехнического рынка, что позволяет продавать оборудование заказчикам по самым выгодным ценам и поставлять его в кратчайшие сроки, соблюдая все режимы проведения данных процедур. является мировым технологическим лидером в производстве компонентов, систем и предоставлении услуг для обеспечения качества распределения и управления электропитанием, гидравлических компонентов для промышленных и мобильных приложений, топливных, гидравлических и пневматических систем для военной и гражданской авиации, комплектующих, обеспечивающих улучшение эксплуатационных характеристик, экономию топлива и безопасность легковых и грузовых автомобилей. Электротехническая продукция компании EATON это выключатели защиты двигателей, силовые автоматические выключатели, выключатели нагрузки, вакуумные выключатели среднего напряжения, распределительные системы и щиты, контакторы и устройства плавного пуска, панели оператора с интегрированным ПЛК, измерительные системы, инженерная система диагностика и сервисное обслуживание. Компания Eaton предлагает комплексное решение для обеспечения надежного и качественного электропитания, включая источники бесперебойного питания ИПП, сетевые фильтры, устройства регулировки воздушных потоков, модули распределения питания ПДУ, оборудование дистанционного мониторинга, стоечные шкафы, а также дополнительные услуги и программное обеспечение. Линейка Ятон Эллипс Эко ⁇ энергоэффективная защита для компьютеров и рабочих станций благодаря эффективному схемотехническому дизайну и функции EcoControl в USB-моделях, которая автоматически отключает периферийные устройства при выключении основного оборудования. Диатон эллипс Эко помогает вам сэкономить до 25% электроэнергии по сравнению с ИБП предыдущего поколения. EBP серии 5E – это линейно интерактивная EBP по доступной цене. Функция автоматического регулирования напряжения AVR позволяет ИБП работать при повышенном или пониженном напряжении сети без перехода на питание от батареи. Имеет новый интерфейс с ЖК-дисплеем, отображает точное значение входного и выходного напряжения, нагрузки, заряда батареи и расчетного времени автономной работы. Предусмотрена возможность настройки выходного напряжения, звуковой сигнализации и чувствительности. Благодаря онлайн технологии двойного преобразования Ятон 9E постоянно отслеживает состояние электропитания и регулирует напряжение и частоту. 9SX является заменой серии EBP Eaton 9130. Источник бесперебойного питания ЯТОН 9155 с двойным преобразованием напряжения. Высокая производительность. Топология двойного преобразования обеспечивает максимальный уровень защиты подключенной электроники от всех возможных проблем, возникающих в питающей сети. Благодаря бестрансформаторному дизайну и высокоточным технологиям измерения и управления КПД 9155 достигает 91%. Источник беспельбойного питания ЯТОН 93PS позволяет уменьшить эксплуатационные расходы. КПД более 96% в режиме двойного преобразования, до 99% КПД в режиме энергосбережения. Масштабируемая архитектура и возможность наращивания мощности и БП с ростом нагрузки позволяют минимизировать капитальные затраты. Параллельное подключение до четырех устройств ИБП Eaton 9PHD прочная конструкция, подходящая для сложных условий эксплуатации, защита от грязи, пыли, воды и влаги благодаря корпусу со степенью защиты от P23 до EP54, печатные платы с комфортным покрытием, прочный шкаф, способный выдерживать вибрацию и сейсмические воздействия. Линейка устройств Eaton PDU G3 третьего поколения. Разработано для того, чтобы предоставить надежное экономически выгодное распределение электроэнергии для IT-оборудования наряду с высокоточным контролем и управлением. Система фиксации и грип для защиты стандартных силовых кабелей с рычагом, который встроен в каждый выход. После того, как рычаги войдут в положение фиксации, вилки кабелей будут закреплены от случайного отключения из-за ударов или вибраций. Разъемы EPDU также совместимы с кабелями питания PLOC. Модули управления PDU и e UTON имеют возможность горячей замены, то есть модернизации или ремонт без прерывания питания и подключенного оборудования в стойке. Есть возможность гидрилянтового подключения до 8 EPDU с использованием одного сетевого порта и IP-адреса. Снижаются затраты на инфраструктуру сети до 87%. Управляемые блоки распределения питания в стойках имеют возможность управления мощностью на уровне сервера, а также удаленный контроль и перезагрузку устройств переключения оборудования. Компания SuperTel — это российский производитель цифровых систем телекоммуникаций с единым отечественным программным управлением. ОАО «Супертел» создана в 1993 году на базе одного из государственных научно-производственных объединений промышленности средств связи и является одним из ведущих отечественных предприятий в области разработки и производства современных инфокоммуникационных комплексов оборудования на основе сетевых технологий. Выпускаемое телекоммуникационное оборудование мультисервисных транспортных сетей и сетей широкополосного доступа с большой номенклатурой интерфейсных блоков отвечает современным требованиям по защите информации, имеет сетевую систему управления собственной разработки с пользовательским интерфейсом на русском языке, а также необходимые сертификаты в области связи, Надежность и качество оборудования обусловили значительные объемы поставок на сети связи единой сети электросвязи Российской Федерации, в том числе на сети общего пользования ОАО РЖД гражданской авиации, компании топливно-энергетического комплекса, а также на сети связи органов государственного управления. В настоящее время во всех регионах страны и за рубежом эксплуатируется более 40 тысяч единиц оборудования ОАО «Супертел». ОАО «Супертел» разрабатывает и производит оборудование транспортных сетей, оборудование сетей абонентского доступа, сетевые системы управления и измерительное оборудование